Дароу, дружище, с тобой снова Дароу, это игра за Ascent и обзорный гайд на то, а что же прокачивать в этой игре, какие навыки нам нужно поднимать, как дела с кибердекой, что такое агментация и как их использовать и что на что влияет. У меня изначально была такая проблема на старте игры, что я буквально запутался немножко. Я не совсем понимал, какие навыки мне прокачивать, во что вкладывать очки, насколько мне их хватит, что такое кибердека, плюс-минус я понимал, но все-таки вопросы все равно оставались. Также были вопросы к аугментации, какие брать, почему лучше брать одни либо другие, и как, и на что они влияют, за счет чего они становятся сильнее. Поначалу, буквально на старте, реально была такая проблема, даже пытаясь вчитываться, я все равно этого не понимал, но плюс-минус я разобрался... И хочу поделиться с тобой, чтобы ты сам на, старте, на самом старте игры такой проблемы не столкнулся. Так вот, начнем мы с тобой с навыков. Навыки, по сути, это твоя возможность повысить основные параметры, за счет которых ты будешь доминировать на протяжении всей игры. Важно понимать изначально, что очков на все не хватит. То есть выкачать, по сути, ты сможешь прям на полную 5 штук из всех. Поэтому, как бы, со на это... Понимаешь, что если хочешь выкачать их максимально, очков у тебя будет, по сути, на только 5 параметров. Но, а хочу тебя либо обрадовать, либо огорчить. По большому счету, все, что здесь используется, в основном для того, чтобы проходить, общался с друзьями, товарищами, смотрел форумы, везде все сходятся в одном мнении, что всегда нужно прокачивать шанс критического удара, чтобы у тебя всегда, во-первых, максимально ты можешь повысить его на 20%. Следовательно, криты, которые будут выходить от тебя, это будет прям бомба. Причем, что важно, шанс крита нужен по сути всем. Единственное, я взял снаряжение автоматическую для людей, вот, Штрейкбрехер. Короче, это миниган, поэтому тут я особо на крит не рассчитывал, но я решил, в принципе, потестить, а каково это без него. Ну, скажем так, дамаг существенно падает. Поэтому, вне зависимости от того, какое оружие ты будешь брать, Бей всегда шанс крита, прокачивай на максимум, не ошибешься. Очень здорово будешь прошибать противников и очень быстро. Тактическое чутье. Также часто прокачивается, потому что тактическое чутье это что нам дает? Мы его прокачиваем, у нас увеличивается то, насколько быстро ты можешь перезарядить тактический заряд. То есть в снаряжении, вот как раз тактическое снаряжение, будет всяких разных куча штук и восстанавливающее поле, которое тебя хилит, разного рода гранаты карманный робот у тебя будет, автоматическая турель и так далее. Но, чтобы их использовать, важно, чтобы у нас максимально тактическое чутье было развито. По сути, оно раскачивается, точнее, оно заполняется, а, срабатывает оно на кнопочку G, то есть, следовательно, мы набрали тактическое чутье, берем свое снаряжение, которое у нас используется, и пуляем в противника через кнопочку G. Чтобы оно быстрее перезаряжалось, а перезаряжается она за счет того, что ты дамажешь по противнику, Следовательно, с тактическим чутьем прокачанным э, будет очень быстро накапливаться оно, Здесь может буквально спамить снаряжение. Причем круто, что тактическое снаряжение, оно не в единственном экземпляре. То есть, например, если мы возьмем автоматическую турель, запуская ее, при создании новой турели, когда у нас чутье уже снова накопилось, мы можем кинуть еще одну турель, а старая не ломается. И так ты можешь по несколько турили подряд кидать. Понятное дело, не одновременно, но тем не менее, это неплохой такой бонус. И в любом случае, все эти способности в бою очень сильно помогают. Поэтому важно их использовать и важно прокачивать как раз тактическое чутье. Далее это владение оружием. Очень крутая штука, особенно если хочешь пойти в снайперские винтовки, либо хочешь пойти в работу с миниганами. Буквально на 100% увеличивает скорость перезарядки и смена оружия. Смена оружия как бы тут не особо, как по мне показалось, нужна. Потому что по большому счету, несмотря на то, что ты можешь выбрать два типа оружия, практически всегда ты будешь использовать одно. И переключение как такового смысла ну, не будет иметь. Поэтому основной здесь смысл, чтобы перезаряжаться быстро. А за счет нее ты будешь моментально перезаряжаться. И это буквально упрощает игру, потому что, особенно когда противников много, особенно когда накидываются на себя толпой, возникает проблема, что тебя просто запинают. И пока ты перезаряжаешься, ты умираешь. Поэтому, чтобы не умереть и быстрее всех раскидать, прокачиваю владение оружием на максимальный уровень. Прицеливание. Здесь история неоднозначная, потому что, опять же, зависит от того, какое оружие ты выбираешь. Если это какой-то автомат, что моя винтовка, типа пулемет и так далее... В этом случае в этом имеет смысл, потому что ты стреляешь, спустя несколько выстрелов у тебя начинают пули лететь в разные стороны, и чтобы кучность восстановилась стрельбы, чтобы она била в одну и ту же точку, тебе нужно прекратить стрелять, и, следовательно, это все перезаряжается. И ты можешь снова бить точечно. Для снайперского оружия смысла в этом вообще никакого нету, но когда вот есть оружие, где есть много патронов, и ты стреляешь не очередями, а прям... В большом, так сказать, количестве Ну, как вот миниган, автомат Там прям идет, пока у тебя магазин не кончится Стрельба Здесь они нужны Но опять же, смотри сам по своему геймплею Потому что в итоге Я схожусь к мысли, что Мне особо-то она не нужна Потому что я часто забегаю даже с миниганом в толпу Забегаю прям близко к ним И там до кучности Да, как бы пофигу Потому что стреляешь, по сути, в упор И все равно дамаг до них доходит но ты можешь попробовать. Попробуй прокачать. Здесь, слава богу, все навыки можно сбрасывать. Следовательно, ты можешь использовать разные билды и смотреть, что тебе приемлемее. Но прицеливание штука довольно опциональная. Смотри, в зависимости от того, какое оружие ты берешь. Если это снайперская винтовка, например, да, либо какая-нибудь ракетница, вообще забудь про эту проблему. Если у тебя штурмовая винтовка, автомат автоматы, миниганы, тогда стоит на это посмотреть. Но я думаю сброшу, потому что пока я не нашел в этом смысла. Равновесие. Если ты, опять же, берешь большое оружие типа минигана, либо какой-то ракетницы, опять же, оружие это тяжелое. Следовательно, чтобы быстро с ним передвигаться, тебе нужно прокачать равновесие. С одной стороны, равновесие позволяет тебе увеличить устойчивость к оглушению, отдаче, ошеломлению, то есть, ну, так сказать, весь контроль, который будет в тебя лететь, он буквально будет практически моментально с тебя слетать. И также важно понимать, что, используя большое оружие, ты будешь довольно медленно передвигаться. И, следовательно, используя равновесие, тебе будет намного комфортнее с ним двигаться, и ты будешь буквально мега с ним, как с любым другим оружием. Поэтому, если оружие у тебя тяжелое, тебе нравится именно через него играть, бери равновесие. В принципе, поэтому я его и взял. Плюс, если ты играешь в кооперативе и хочешь создавать из себя именно такую толстую-толстую-толстую такую бамку, то, пожалуйста, равновесие по-любому тебе прокачивать надо. Дальше «Уклонение». В идеале можно прокачивать на все, но на самом деле на половине я остановился. Даже можно было не на 11, можно на 10 оставиться. Я себя очень хорошо чувствую с ней. Потому что, с одной стороны, уклонение позволяет быстрее останавливаться, плюс она прокачивает телосложение, но об этом поговорим чуть позже. Поэтому здесь самое важное сейчас что? Что уклонение позволяет тебе восстанавливать твое уклонение быстрее. Это реально чувствуется заметно. Посмотрите, попробуйте, поиграйте. И прям это будет заметно, когда у тебя уклонение на нуле. И когда у тебя уклонение хотя бы на плейну прокачено. Когда ты будешь на нуле уклоняться на пробел, ты прям будешь уклонился и долго будешь ждать, пока перезарядится следующее уклонение. А в бою это очень важно. Здесь очень много противников ближнего боя. Очень многие кидаются прямо на тебя в лоб. И если они подберутся к тебе близко, а они подберутся к тебе близко. Редкие уклонения тебя просто... Ты, в общем, умрешь. И умрешь очень быстро. А здесь, особенно когда ты порой забираешься в зонах, и здесь не особо тебе объясняют, что здесь будет тяжело, ты можешь просто шотиться из-за того, что банально не успел бежать. Либо даже противники, которые с тобой могут как бы не особо конкурировать, толпой тебя запинают, потому что ты что, правильно, не успел уклониться, потому что он был на перезарядке. Поэтому минимум наполовину прокачиваем, и в целом должно хватать. Если чувствуешь, что тебе этого не хватает, можешь поднять больше, но мне половины, то есть на 10 очков, хватает просто на ура. Жизненные показатели Ну, здесь все просто Он позволяет тебе повысить твое максимальное здоровье Здесь на самом деле, опять же На половину прокачивать точно стоит Дальше зависит от того Насколько ты агрессивно играешь Насколько ты хочешь быть там толстым, живучим и так далее Я в какой-то момент просто бесанулся И из-за того, что в некоторых просто уровнях и частях прохождения Я часто начинал умирать Просто у меня не хватало здоровья на это Я уже почти до конца прокачал его Поэтому для того, чтобы, опять же, в зависимости от того стиля боя, в любом случае, я считаю, надо прокачивать хотя бы наполовину. Так твоя просто выживаемость поднимется существенно, и тебе будет комфортнее играть. Дальше смотри в зависимости от того, насколько у тебя здорово с реакцией, какой тип оружия ты выбрал, и насколько ты агрессивно играешь. И там уже в зависимости от того ты можешь выбирать, тебе нужно больше хп, или можно на половине. Ну и энергия тела. Это такая синенькая шкала в правом нижнем углу рядом с хп. Что важно знать? Она очевидно, что повышает тебе энергию. Это позволяет тебе использовать твои способности, которые находятся под вкладкой аугментации. О них все поговорим чуть позже. Но помни, что у тебя всегда за счет энергии появляется возможность их использовать. Когда это важно? По большому счету, ты можешь прокачать наполовину, и практически в любой ситуации ты будешь себя чувствовать комфортно. Но, опять же, важно. Все зависит от того, какие аугментации ты используешь. Например, мои аугментации, которые я использовал, они не требуют а, постоянного спама. То есть они перезаряжаются относительно не быстро. Вот, например, захват цели перезаряжается 24 секунды. Пока он перезаряжается, у меня появляется возможность эту энергию восстановить и так, за счет того, что падают какие-то банки, просто я бегу, она восстанавливается. И мне этого хватает. Но если, допустим, используешь, которые нужно постоянно спамить, например, самонаводящиеся ракеты или, например, микродронов, у них перезарядка всего 15-10 секунд, смерть на ощупь всего 20 секунд, дракон 18 секунд. Для таких тебе важно прокачивать энергию максимально, потому что здесь у тебя домах часто исходят именно от скиллов, которые ты используешь в агументациях. И здесь энергия восстанавливаться так быстро и не будет успевать, потому что у тебя просто будет маленький пул. А с, пора... с использованием умений, которые начинаются, ну, в среднем, там, 25 секунд, там, 24 и выше, тут уже рекомендую начинать прокачивать энергию тела побольше. Опять же, смотри сам, может быть, ты редко их используешь, либо часто, но если все-таки упор ты хочешь сделать именно на использовании аггументаций, энергия тела макси, как только можешь вообще. Вот, теперь у нас с тобой есть примерное представление о том, какие навыки не только есть, но и зачем, для чего, в каких ситуациях их прокачивать. Теперь нам с тобой важно сделать следующее. Понять, что это за параметры. Как ты понимаешь, наводя на них, ну нам это ни о чем не говорит. Просто есть название, кибернетика, моторика, биометрика, телосложения. Сейчас объясню, что это такое, и на что это влияет и как вообще это использовать. Как видишь, при прокачке навыков у нас с тобой в самом низу появляется вот а, тот самый значок параметра. И написано, прям влияет на кибернетика. Следовательно, вот здесь. Прокачивая тактическое чутье, вот даже цветом они обозначены одним и тем же. Когда кибернетика, это моторика, это силосложение, это биометрика. Следовательно, зачем нам вообще все это надо? Прокачивая определенные, так скажем, категории, параметры навыков, точнее, навык, категорию навыков, которые влияют на параметры, это нам позволяет понять этот параметр, но для чего это вообще надо. А надо нам это до да, аггументации. Здесь в аггументациях у нас будет множество навыков, которые вы будете активно использовать. Как часто, опять же, насколько вам необходимы те или иные, смотрите сами. Какие-то есть защитные, какие-то есть атакующие, какие-то усиливающие. И здесь важно понять, опять же, в каком э, стиле боя ты играешь. Например, я понял что для себя, что я хочу чаще использовать оружие и, соответственно, немного хоть как-то защищаться. Поэтому для себя я выбрал... Захват цели, который позволяет очень быстро раздамаживать противника, ну, буквально просто за секунды. Прожал кнопочку и полетела, как говорится, вся обойма из магазина во всех противников, при этом автоматически. Если играл в Overwatch, там есть солдат 76, когда он ультует, он атакует всех. Здесь та же самая история, где кнопку прожимать не надо, он просто сам в территории всех вокруг кого видит, он просто в него заряжает всю обойму, при этом быстрее патроны вылетают, и все это намного больнее. Следовательно, это атакующий мой навык. И также я использовал постоянный защитный навык, гиперфокус. Он создает вокруг тебя поле, в рамках которого, находясь, все снаряды, которые летят в него, они замедляются. Это безумно упрощает жизнь и позволяет тебе очень здорово уклоняться от дамага и защищать себя. Следовательно, прокачивая определенные параметры за счет прокачки навыков, мы с тобой повышаем эффективность этих аугментаций. Ну, например... Прокачивая равновесие и уклонение, я поднял свое телосложение. Следовательно, в зависимости от того, какой у меня параметр телосложения, я способности, опять же, обрати внимание, параметры, навыки, аргументации все, они разделены на цвета. Эти цвета напрямую отражают то, что мы с тобой будем прокачивать. Соответственно, ориентируйся на это, и все будет просто. Здесь прям выделено цветом, все максимально понятно, и прям в этих аргументациях внизу написано. Так можно обратить внимание, гиперфокус мы выбрали, Внизу продолжительность зависит от показателя телосложения. Следовательно, чем больше мы прокачиваем с тобой навык равновесия либо уклонения, тем больше у нас повышается параметр телосложения. Следовательно, тем больше у нас будет длиться время действия гиперфокуса. Либо, например, микродронов бритвы и так далее. Но опять же, здесь надо понимать, что у каждого свой параметр прокачивается. Если гиперфокус при большом телосложении будет повышать длительность ну то есть просто банально сколько будет работать этот купол Микродроны бритвы при повышении телосложения увеличивают количество микродронов, которые будут противник атаковать И следовательно у каждого из аугментаций предлагается свое усиление, которое может быть выгодно Смотри опять же, учитывая все от того, какие ты истории прокачиваешь Какие навыки прокачиваешь, смотри какие параметры прокачиваются и в зависимости от этого ты можешь и комбинировать, и выбирать именно те параметры, которые тебе важны. Где-то это может быть важно, где-то не важно, но на самом деле здесь все зависит от ситуации. И от твоего стиля боя и оружия, которое ты выберешь. Здесь главное понять, что прокачивая навыки, ты влияешь не просто на те усиления, которые он тебе дает. Но оно влияет на параметры. А параметры в свою очередь напрямую усиливают возможности твоих аугументаций, увеличивая длительность, увеличивая дамаг увеличивая количество здоровья у твоих, например, ботов каких-то, да, либо радиус действия навыка. А это порой становится очень важным моментом. Смотри, комбинируй, тестируй, и у тебя все получится. Дальше, тоже на что хочу привлечь внимание, параметры прокачиваются и поднимаются не только лишь с помощью навыков. Также для этого у тебя есть шмотки. Ты выбираешь. Так, не туда. Вот, шмот. Выбирая шмот именно только с помощью брони, мы можем повышать с тобой параметры, которые влияют на агументацию. Следовательно, выбирая какой-то шлем, туловище, ноги, важно обращать внимание не только лишь на параметры вот эти. Давай нажмем, чтобы было информативнее. То есть не только защиту от физического урона, энергетического, цифрового, либо огня, но и обращать внимание на стимуляторы. То есть то, на что они влияют. Какие параметры поднимают? Возможно, смотри, допустим, здесь они вообще ничего не поднимают. Здесь у нас стимулятор: Энергия тела и равновесие. Здесь у нас голова, верхняя часть, нижняя часть тела и внутренние органы. То есть все параметры прокачивают. И везде в каждом свои особенности, рассчитанные на то, какой стиль боя, опять же, ты предпочитаешь. Поэтому очень рекомендую не просто надевать шмотку, которая просто по качеству лучше, да? Потому что здесь, по большому счету, есть вот такой типа белого цвета, рыжего, синего, желтого. И фиолетового. Фиолетовый самый типа крутой шмот. Но обращай внимание на то, какие параметры и стимуляторы он дает. Потому что шмотка, например, может дать не только лишь стимуляторы. То есть повышение параметров навыков. Но также она может давать еще и повышение самих параметров. А это уже дополнительный буск к твоей аугментации. Поэтому смотри на шмот, смотри на то, какие стимуляторы и параметры он дает. И дает ли вообще. И выбирай то, что тебе именно сейчас нужно. Потому что, опять же, сам понимаешь, как уже, думаю, должен, по крайней мере, был понять, то, как ты прокачиваешь свои навыки, напрямую влияет на эффективность используемого тобой оружия. Далее я тебе хочу обратить внимание тоже на оружие. Оружие, по большому счету, здесь прокачивается единственным способом. Бегая по миру, ты будешь... Так, давай-ка мы с тобой это уберем, да. Бегая по миру, ты будешь получать компоненты. Компоненты ты будешь находить просто бегая по локации. Они всегда будут выделены на карте таким сундучком. Посмотреть на этот сундучок, ты всегда можешь обратить на него внимание, добежать до этого места и получить тот самый компонент. Следовательно, тяжелое оружие, среднее оружие типа автоматов, тяжелые это ракетницы, всякие миниганы и так далее, ну а легкое это пистолет. Здесь ты все с помощью вот этого можешь прокачивать. И в зависимости от того, какое, какое оружие ты носишь, такие компоненты будут тратиться. Например, максимальная прокачка у минигана мод 10. То есть, максимум ты можешь прокачать до 10 уровня. Поэтому, опять же, учитывая это, что, ну, понятное дело, сначала будет у тебя мод 1, то есть, первый уровень. Максимально можешь прокачать его до 10. Следовательно, качество его будет подниматься с белого цвета вплоть до фиолетового. И дамаг будет значительно расти. Поэтому не жалей, прокачивай, выбирай нужное тебе оружие. Важно, не прокачивай все подряд определись с тем, какое оружие ты хочешь взять, потому что опять же этих компонентов, их не бесконечное количество, поэтому важно выбрать оружие, которое будет тебе по душе, поиграться, поиграть, покатать за него, и в процессе, когда ты поймешь, что да, это твое оружие, тебе в нем комфортно, и для того стиля боя оно подходит, ты берешь его и используешь, следовательно, где будет просто банально комфортнее. А значит, ты быстрее сможешь прокачать его с помощью компонентов. И намного проще и эффективнее проходить сюжетную часть, просто бегая по локациям и разнося каждого моба. И последнее, о чем я тебе расскажу, это, конечно, кибердека. Кибердека вообще отдельная история, очень полезная. Она помогает тебе взламывать разного рода двери, банкоматы, из которых как раз падает хпшка в восстановлении энергии, либо восстановление твоего заряда для тактического снаряжения. И также взламывание турелей. Можете обратить внимание, когда есть такие желтые такие круги, нажимая возле них на С, срабатывает кибердека и появляется турели, которые будут бороться за тебя. Кибердека очень важно в использовании в игре, особенно когда еще противники, опять же невидимки, ты можешь нажать ее, взломать невидимость его, и следственно он вылазит из нее. У нее очень много применения, но основное ради чего ты ее будешь прокачивать, это чтобы открыть наиболее сложные сундуки и двери на которых будет уровень лед 1, 2, 3 и так далее. И чтобы это сделать, нужно кибердеку прокачивать. Прокачивать ее на самом деле довольно просто. Ты просто бегаешь по миру, внимательно изучаешь все углы, и тебе упадает запчасть. И тем самым автоматически она прокачивается. Найти, где конкретно точки эти, довольно легко. В интернете куча обзоров, куча гайдов по тому, где все они находятся. Поэтому, если это нужно будет, просто загуглишь, откроешь и прибежишься по всем. А в целом это все, что я хотел рассказать. Надеюсь, тебе этот видос был полезен. И если ты только начинаешь играть, либо начал и чего-то не понял, теперь тебе стало хоть немного понятнее вообще, как все это работает, для чего оно и что стоит прокачивать. Если будут какие-то вопросы, пиши в комментариях, я обязательно постараюсь на них ответить. На этом все. Спасибо большое, что смотрел до конца. И до скорой встречи, дружище!